Роберт Уотлоу – самый высокий человек в мире. Родители Великана были среднего роста и ничем особенным не выделялись. У Роберта было две сестры и два брата. Однако только он в возрасте 4 лет неожиданным образом начал расти. Да так, что уже 8 лет его рост составляет 188 сантиметров, а через пару лет он увеличился еще на 10. В 18 лет его рост составил 2 метра 54 сантиметра, а длина стопы такой 49 сантиметров. Впрочем, к тому времени он стал таким известным, что обувь ему шили совершенно бесплатно. Несмотря на внушительные размеры молодого человека, публика любила его и даже называла добрым великаном. Увы, как и многие высокие люди, Уотл страдал многочисленными заболеваниями. Так, со временем ему понадобились костыли из-за ограниченной чувствительности ног. Они его и погубили. В День независимости США в 1940 году Роберт натёр ногу костылем, в результате чего появилась инфекция, а затем начался сепсис. Как медики не старались, спасти жизнь популярному соотечественнику они не смогли. 15 июня он умер во сне. Когда он умер, его масса составляла 199 кг при росте 272 см. Самое большое животное – голубой кит. 30 метрами в длину и 180 тоннами и более весит, это самое большое известное животное из когда-либо существующих. Язык голубого кита весит приблизительно 2,5 тонны, а его сердце весит приблизительно 600 кг и является самым большим из известных у любого животного. Самый грузоподъемный самосвал в мире. Компания БелАЗ создала самый большой в мире самосвал БелАЗ 75710 грузоподъемностью 450 тонн. Общая масса автомобиля составляет 810 тонн. В скором времени машина будет внесена в книгу рекордов Гиннесса. Самым большой грузоподъемные самолеты в мире. Самым крупным грузоподъемным самолетом в мире считается украинский Ан-225 «Мария». Первый полет этого воздушного судна. Состоялся 21 декабря 1988 года. На борту может спокойно разместиться 88 человек для сопровождения груза, а кабина экипажа рассчитана 6 человек. Ширина от одного крыла к другому составляет почти 89 метров. Высота этого гиганта достигает 18 метров, что равняется саде этажного дома. Сегодня существует всего один такой самолет в мире. Бурж-Халифа – главная достопримечательность Дубая. Это, во-первых, самое высокое здание, созданное за всю историю человечества. Во-вторых, здание с самым большим количеством этажей. И, наконец, самая дорогая постройка в мире. Высота небоскреба 828 метров, насчитывается 163 этажа, а общая стоимость сооружения – более полутора миллиарда долларов. Более 80% площадей были проданы еще до завершения строительства. Здание может одновременно разместить 12 тысяч человек. А этого гигант можно заметить на расстоянии 90 километров. Два снегчака Дэйд Джампера Винс Рэд и Фред Фуген установили новый мировой рекорд, прыгнув с бурж хариф Отважным мужчинам оказались нипочем 828 метров этого иглоподобного красавца. Друзья облетели по восходящим потокам воздуха вокруг самого здания, а затем раскрыли парашюты и благополучно приземлились. Самый длинный автомобильный мост. Мост Ханчжоу в Китае длиной в 36 километров является самым длинным мостом в мире, пересекающим океан. Ограничение скорости по шоссе 100 км в час. Дорога имеет по три полосы движения в каждом направлении. Ежедневно мост пропускает до 50 тысяч транспортных средств. В середине моста был построен остров, где можно получить весь комплекс услуг, включая рестораны и гостиницы. Проектная стоимость. Самого длинного моста в мире составила около полутора миллиарда долларов США. Самый большой круизный лайнер Очарование морей судна составляет 360 метров в длину, 64 метра в ширину и 65 метров в высоту а скорость равна 22 узлам. Очарование Марии включает 16 пассажирских палуб и 24 рифта, помещает 5400 гостей и 2384 члена команды. Развлечений тут масса и для рядовых обитателей, и для миллионеров. Корабль оборудован водным амфитеатром, каруселью, плавучим парком, ледовым катком, полем для гольфа, четырьмя плавательными бассейнами, волейбольной и баскетбольной площадками, стеной для скалолазанья и детской зоной. Двухнедельный круиз на чудо-корабле обойдется в довольно скромную сумму от 1300 фунтов за место в самой дешевой каюте. Самая большая собака в мире. Джордж – голубой дог Собака, которая прославилась и сделала известными своих хозяев благодаря своим впечатляющим размерам. Несмотря на то, что собаке всего 4 года, она уже весит около 110 кг, а длина лапы составляет около 110 см, а полная длина собаки – от хвоста до носа. 221 см. 22 февраля 2010 года хозяева из Аризоны, США, получили ответ о книге рекордов Гиннеса. И теперь их собаку можно официально называть самой большой собакой в мире.